Я думаю, что все из вас видели в той или иной степени четыре основных стихии, из которых этот мир состоит. Это огонь вот, или солнце. Это э, планета Земля. Земля, почва. Это вода. И это воздух. Вот Мы как бы в этих четырех стихиях, мы вот тусуемся, живем. Эти стихии между собой взаимодействуют определенным образом. И э, Суть этих стихий переносится и в мужско-женские отношения. Значит, мужчина у нас два, и женщина у нас две. Вот. Мужчина – огонь, мужчина – воздух. Мужчина женщина – земля, и женщина – вода. Как они взаимодействуют? Солнце греет землю. Солнце отдает, добывает, отдает, согревает, наполняет землю. Все согласны? Он светит как бы, земля бычком повернулась, он ее погрел, он такой, прикольненько, тепленько. Да? Земля принимает то, что солнце дает и плодоносит. Она согревается, плодородит и сохраняет это тепло. И вот получается в мужско-женских отношениях этот вот обмен должен быть. Если нет этого обмена, отношения идут в как бы, противоречие с природой. То есть хорошо бы, чтобы мужчина добывал, приносил и отдавал. Ваша задача принять, сохранить, приумножить, трансформировать. Причем неважно, что он приносит. На первых этапах важно принимать все. А дальше потом есть техники коррекции его добычи. Да? То есть, например, приносит вот вам цветы, а вы не любите такие цветы. Вот. Женщина, которая не очень мудрая, она скажет, что ты принес? Что ты принес такое? Ты что, не знаешь, что я эти росты терпеть не могу? Я люблю, там, не знаю. Такие есть цветы, кроме розы. Ромашки, да, тюльпаны, там, все что угодно. Какие-то другие цветы я люблю. Ну. Что испытывает мужчина? Мужчина испытывает этот момент отвержения и думает такое. Ну ладно, в следующий раз сама себе будешь покупать. Поэтому мудрая женщина, она понимает, что розы как-то я не очень люблю тюльпаны. И она говорит мужчине, такой примерный текст. Дорогой, спасибо тебе большое. Я очень ценю твой вклад, твою активность. Ладно, ты потратил время, проявил... Вот то целеустремленность. Вот. Спасибо тебе большое за это. Вот. Могу я тебя попросить в следующий раз? Подарить мне вот такие-то цветы. Вот у нас есть еще две стихии. Воздух и вода. Что такое воздух? Воздух задает направление. Воздух дует, вода течет. Вон в какие-то стороны получается. И вот мужчина, который в себе проявил воздух, он может направить, какие-то цели у него есть. И у него, конечно же, есть знания. Потому что направление без знаний, куда я иду, невозможно. Я не могу прийти, если я не знаю, куда я иду. Вот. Женщина вдохновляется, возбуждается, течет как бы следует, учится. Вот так вот взаимодействуют эти стихии в жизни и в мужско-женских отношениях. Это правило, это вот как бы первое правило. То есть принимать от мужчины все, что есть с благодарностью, и, и то, что он рассказывает, быть любопытной такой почемучка и немножко восхищаться. Ух ты, ух, как интересно. Почему? Потому что э, какого вы мужчину кормите, такой и вырастет. То есть вы кормите слабака, гнобите его, говорите, неудачник, чмошник, там, не знаю, лузер, импотент. Э, тупой овца тупой, тупой, тупой козел и так далее мужчина все будет все качества все развивать с каждым годом он будет более матерый более тупой более примитивный вот, то есть вы будете подпитывать в нем скажем так негативные качества да то есть и вы видите через 10 лет вы такого воспитаете что ни врагу не пожелаете такого вот. наоборот уделяя акцент его достоинству, эти достоинства будут расти Конечно же, это долгосрочный проект, не так, чтобы там два раза похвалили, говорят, ну что за отстой, я на тренинге сказали, там хвалишь, ну, а ты что-то не меняешься, ты что, блин, это? Что-то неправильно какой-то мужчина или тренер-козел, да, воргу гонит. Это долгосрочный проект. Вот. Поймите, что, конечно, если мужчина жил там 30-40 лет в какой-то парадигме, то это меняется ну, не за 2-3 дня. Делим на 10. Тридцать-сорок лет, ну, примерно вам три года нужно будет так вот его... Как бы работать. Как бы работать. Ну, во-первых, что изменения будут происходить, это однозначно. Вот. Но через три года, если это будет работать, то я вам гарантирую, изменится мужчина, либо в ваше пространство пойдет другой мужчина, который реально вот, ну, вот этими качествами будет обладать. Это работает так, что вы являетесь причиной того, что в вашей жизни происходит. Вот. Просто в силу того, что мамы и бабушки вас не обучали, как э, мужчины, скажем так, взаимодействовать, вы взаимодействуете как получается. Ну и получается результат хрен-пой никакой. Или такой, как посредник. Ну это же самое, что вы, не знаю, там не учились там, на бухгалтера и на юриста, а просто у вас устроили на работу. Ну прикольно, я хороший человек, я буду классно значит, юристом. Нет, надо отучиться там пять лет, сдать экзамены. Опыт еще какой-то наработать. Так и в отношениях профессия женщины – это определенное образование. У мужчин тоже такая профессия есть, но мы будем говорить здесь больше про вашу сторону, что вы можете поменять.